Здрасте, соучастники психологического канала Немиркин. Большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Сегодня мы пригласили Эму Макадам, лицензированного психотерапевта по вопросам брака и семьи, чтобы она поделилась своим мнением о депрессии и советами о том, как с ней справиться. С учетом сказанного, давайте начнем. «История депрессии в моей семье и у меня лично». Как и физическое здоровье, его нужно поддерживать, заботясь о своем теле с помощью физических упражнений и правильного питания, а также посещая врача, когда вы травмированы или больны. Что касается психического здоровья, то вы также должны ежедневно принимать меры, чтобы быть здоровым. А когда ситуация стрессовая, мне приходится уделять особое внимание своему психическому здоровью. Например, когда я училась в аспирантуре, когда я беременна или после родов а также сейчас, когда мы, мировое сообщество, боремся с пандемией, нам всем приходится проявлять дополнительную заботу о своем психическом здоровье. То, о чем я собираюсь поговорить сегодня, больше относится к поддержанию психического здоровья, чем к выходу из глубочайшей ямы депрессии. Когда вы находитесь в глубоком депрессивном эпизоде, бывает очень трудно увидеть хоть какой-то свет. Кажется, что вы находитесь на дне ямы и не можете представить, каково это выбраться из нее. В таком состоянии часто все, что вы можете сделать – это крошечные шаги и надеяться на помощь, чтобы выбраться оттуда. Поэтому не позволяйте себе перегружать себя рутиной. Просто выберите одну маленькую вещь для начала, а затем сделайте следующий шаг, когда сможете. Первое утренняя рутина. Первое, что я делаю каждый день – это встаю на колени и молюсь. Я выражаю благодарность за этот день, за свою жизнь и за возможность творить добро в этом мире. И эта связь с Богом помогает мне чувствовать себя любимой и целеустремленной в течение дня. Если вы не религиозны, вы можете заняться медитацией или дыхательным упражнением. Утром я стараюсь не смотреть на телефон, потому что хочу начать свой день осознанно, так, как я этого хочу. Если я открываю социальные сети, я позволяю другим выбирать то, что я принимаю. И это может быть позитивным, негативным, стрессовым, поднимающим настроение или критическим. Поэтому я предпочитаю начинать свой день с тишины. Я немного читаю, а затем записываю свои цели и приоритеты на день. И сейчас, когда есть все новости, это пугает. Я предпочитаю слушать новости во время обеда, один раз в день, чтобы не испытывать постоянного стресса и иметь время на их обработку в часы бодрствования. И раз уж мы заговорили о часах бодрствования, давайте на минуту поговорим о сне. У меня трое детей, пять и меньше, поэтому я обычно просыпаюсь раньше них, чтобы побыть в тишине и определить свое намерение на день. Мое естественное время пробуждения – около пяти утра. Я обычно не ставлю будильник, но чтобы проснуться, я часто ложусь спать между 9 и десяти вечера. Я не борюсь со своими естественными биоритмами, я просто прислушиваюсь к своему организму. И это тот график, который лучше всего подходит лично мне. У многих людей могут быть другие потребности во сне или другой график. Сон очень важен для борьбы с депрессией. Существует огромная корреляция между проблемами со сном и депрессией. Недостаток сна может вызвать депрессию, а хороший сон может помочь вашему мозгу и излечиться от депрессии. Поэтому я очень ценю свой сон. Мои старые друзья прозвали меня 905, потому что я часто ложусь спать в это время. Конечно, я пропускаю некоторые развлечения, но это то, что поддерживает мое здоровье. Так что для меня это того стоит. У каждого человека свои потребности во сне, но достаточное количество сна действительно может иметь большое значение. Одно исследование показало, что у 87% людей с депрессией, которые решили проблему бессонницы, симптомы депрессии значительно уменьшились. Второе. Оденьтесь и примите душ. Проснувшись свежим и уделив время тишине, чтобы помолиться, изучить и определить свои намерения на день, я обязательно принимаю душ и одеваюсь. Я обнаружил, что это может быть очень трудно, когда вы находитесь в депрессии, но то, что я чист и одет, помогает мне чувствовать себя более энергичным и избавляет меня от оправданий. Если у меня на лице вчерашний макияж, и я одета в пижаму, мне не хочется идти на встречу с друзьями, общаться или заниматься делами, поэтому просто оденьтесь на день. Затем я принимаю поливитамины, и, если не забываю, принимаю добавки с омега-3. Питание также является важной частью моего распорядка дня. Я стараюсь есть много растений и не слишком много сахара или обработанных продуктов, но я не буду сейчас углубляться в эту тему. Номер три – физические упражнения. Другая важная часть поддержания моего психического здоровья – это физические упражнения. Существует так много исследований, доказывающих, что физические упражнения очень полезны для психического здоровья. Они помогают очистить мозг от тумана, а также снижают уровень химических веществ, стресса в мозге. Я чувствую, что когда я занимаюсь спортом, это просто прорабатывает накопившиеся эмоции, и я чувствую, как мое тело расслабляется. Думаю, это также помогает мне справиться с гневом и разочарованием. И мне это просто нравится. Я знаю, что многие люди делают зарядку по утрам, но я, когда работал полный рабочий день, всегда занимался скалолазанием, совершал пешие прогулки или бегал после работы. Именно тогда я больше всего в этом нуждался. Утром мне было трудно найти мотивацию, но после обеда я уже с нетерпением ждала этого. Теперь, когда я стала мамой на полный рабочий день, мне приходится более творчески подходить к тому, как я делаю зарядку. Я часто просто занимаюсь во дворе, сажаю сад, копаюсь в грязи и бегаю по двору с тачкой, или занимаюсь йогой по телевизору, или гуляю с детьми, или катаю их на велосипеде. Сейчас, когда мы застряли в своих домах из-за пандемии коронавируса, я больше занимаюсь в помещении. Мне нравятся семиминутные тренировки на моем телефоне или фитнес-маршал на YouTube. Номер четыре. Время на природе. Это возвращает меня к другому аспекту моего психического здоровья, который действительно важен для меня. Время на свежем воздухе. Мне нужна природа. Мне нужно видеть небо и впитывать солнце. Мне повезло, что я живу в красивом месте. И я пользуюсь этим, выходя на улицу. Есть некоторые исследования, показывающие, что солнечный свет, природа и пребывание на улице изменяют нашу физиологию. Это замедляет наш сердечный ритм, снижает уровень химических веществ, вызывающих стресс и так далее. Но независимо от исследований, я просто чувствую разницу для себя. Если вы не можете выйти на улицу, откройте окна, посидите на крыльце. Или если вы не можете сделать ничего из этого, проведите некоторое время за просмотром красивых пейзажных фотографий или фильмов о природе. Ваш мозг способен вызывать в памяти ощущение природы, просто представляя ее. Номер 5. Мой вечерний распорядок дня. Моя вечерняя рутина выглядит так – уложить детей спать, а затем уделить немного времени себе. Обычно я принимаю горячую ванну и читаю книгу или журнал по археологии. Я немного ботаник, но это то, что мне нравится. Несмотря на то, что у меня очень мало часов для работы над моим страстным проектом, этими видел, я обычно не работаю по вечерам, потому что это меня немного напрягает, а мне нужно время для отдыха, чтобы оставаться здоровым. Поэтому перед сном я пишу в своем дневнике. Я часто уделяю время тому, чтобы написать о своих победах и достижениях за день, чтобы я мог их запомнить, потому что это моя естественная привычка – зацикливаться на своих ошибках и недостатках. Поэтому я пишу о своих победах, а затем читаю молитву благодарности и разговариваю с Небесным Отцом о своем дне. Повторюсь, практика благодарности – это важная привычка для психического здоровья, и было доказано, что она является эффективным средством лечения депрессии. Вы можете молиться об этом, как я, выражать благодарность всей семьей, что мы делаем за ужином, или писать об этом все, что вам подходит. А потом я ложусь спать. Я стараюсь не смотреть на экран перед сном, но если смотрю, то выбираю какой-нибудь успокаивающий документальный фильм или канал о модларкинге, например, Никола Белый. Если вы не знаете, что такое модларкинг, то это просто поиск исторических сокровищ по темам в Лондоне. В любом случае, я нахожу это расслабляющим. Я призываю людей не смотреть телевизор, потому что это не очень полезно для мозга. Но если вы все-таки смотрите телевизор, выбирайте короткие и успокаивающие передачи. И, наконец, другие виды ухода за собой. Для меня это включает составление расписания и время на хобби. У меня масса хобби, но поскольку я так занята детьми, у меня действительно не хватает времени на большинство из них. Но я обязательно выделяю около двух часов в неделю, чтобы заняться хотя бы одним из них. Сейчас это металлоискатель, который является для меня чем-то веселым и расслабляющим. Я записываю это в календарь, чтобы обязательно это сделать. Я также отдыхаю по субботам, не работаю, не занимаюсь домашними делами. Я не проверяю свою рабочую почту. Я позволяю своему мозгу полностью сосредоточиться на других вещах. В основном это моя семья, что тоже утомительно, но этот день отличается от других. И я обязательно уделяю время общению. Общение с людьми очень важно для психического здоровья. Наш мозг по своей природе социален. Мы – социальные существа. Поэтому сейчас, в связи с коронавирусом, это будет дополнительным вызовом. Я нахожу время, чтобы позвонить старым друзьям. У меня есть несколько групп, с которыми я общаюсь в сети. А когда мы не в режиме блокировки, я встречаюсь с друзьями, чтобы дать детям поиграть, сходить на обед или еще куда-нибудь. Вот и все. Мой распорядок дня для поддержания психического здоровья. У меня тщательный утренний распорядок дня. Я стараюсь высыпаться. Я одеваюсь каждый день. Я занимаюсь спортом и провожу время на свежем воздухе. Каждый вечер выделяю время для отдыха, практикую благодарность и признаю свои успехи за день. Раз в неделю я обязательно выбираюсь куда-нибудь и делаю что-то только для себя. Стресс, тревога и социальная изоляция могут способствовать развитию депрессии. Но вы можете предотвратить депрессию в такие стрессовые периоды, как пандемия и социальное отдаление, используя ежедневные привычки, способствующие психическому здоровью. Депрессия подается лечению, и есть несколько простых вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы предотвратить депрессию и оставаться психически здоровым. Я надеюсь, что вы сможете найти в этом списке то, что поможет вам найти способ поддерживать свое психическое здоровье. И помните, вы храбрее, чем думаете, и сильнее, чем вы думаете. Супер спасибо за просмотр и берегите себя!